Уважаемые телезрители, в эфире очередной выпуск дискуссионного клуба Казанского федерального университета. Меня зовут Юрий Алаев, я веду эти заседания. И сегодняшнее заседание посвящено драматичному, я бы сказал, законопроекту, который вызвал большую волну и недоумение, и осуждения, и критики. Это законопроект, который в просторечии называется о повышении пенсионного возраста. Мы пригласили обсудить этот законопроект, вернее, то, что с ним можно сделать для того, чтобы были учислены интересы не только госбюджета, но и обычных людей, каждого из нас. Вот с этой целью мы пригласили сегодня в студию директора Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета профессора Найлюбумевна Багауддинову, доцента того же института Ниязамина Ахметовича Биктимирова, доктора политологических наук ЗАВ кафедры социальной и политической конфликтологии КНИТУ по-старому в КХТИ Сергея Алексеевича Сергеева, Депутата Госсовета Республики Татарстан, представляющего фракцию КПРФ Артема Вячеславовича Прокофьева, и непосредственно специалиста по рынку труда, директора кадрового агентства CLC Елену Петровну Хаку. Спасибо всем, что согласились прийти, нашли время. И если не будет больших возражений, я знаю, Неля Бумеровна прекрасно, что вы персонально и ваши сотрудники э, находите массу аргументов за проведение вот этой пенсионной реформы. Почему она называется реформой, мы немножко попозже поговорим, уточнить, Но, тем не менее, вам слово... Излагайте позитивную часть. Вы решили начать с самого хорошего, видимо. Но я постараюсь, э, во-первых, добрый день всем коллеги и участники круглого стола. Я постараюсь э, изложить свою позицию, если у кого-то, естественно, будет вопросы, вы меня будете спрашивать. Итак, пенсия. Самое страшное слово, которое преследует нас с молодых лет. Самая страшная позиция, к которому мы никогда не готовимся. И считаем, что это конец жизни и конец мира. На сегодняшний день, наконец-то, этот конец продлен. И у женщин он заканчивается не в 55 лет, а за 63. Ну, может быть, там 60 или 63. Я вот сейчас вот не помню. 63. 63, 63, 63 да? Все-таки уже внесли поправку в единороссы. 160. Ну, по крайней да. мере, не 55, а 60. Итак, почему мы «за»? Ну, во-первых, в самом деле очень сильно изменилась картина мира. Очень сильно. Очень сильно изменился портрет человека, которому за 50. Я не буду скрывать свой, свой возраст. То есть мне было бы очень страшно подумать, что мне, который сегодня 54 года, через э, 10 месяцев надо было бы оформлять пенсию и уходить с работы, как это уходят очень многие люди. Это во-первых. Во-вторых, э, дело в том что основная беда нашего общества, что пенсия, еще раз я повторю это слово, воспринимается как конец жизни. Мы, как правило, говоря это слово, не готовимся экономически, не психологически к этому процессу. Мы считаем, что все. Ну и как-то, видимо, это было принято. То есть определенный возраст наступает, и человек уходит из этого активного мира и становится неким аутсайдером. На сегодняшний день этот процесс официально, законодательно продляется. То есть человек не будет аутсайдером определенное количество времени, но все говорят только об одном. Я сталкиваюсь с этим очень часто, и особенно когда мы проводили очень многие оптимизации реформы, сокращения. То есть все задают только один вопрос. Почему сложно воспринимается этот вопрос? Дело в том, что э, экономическая основа пенсии не соответствует тому прожиточному минимуму и той жизни, которую человек вел всю активную жизнь. И когда он уходит на пенсию, он не может продолжать жить так же. Но поэтому вот здесь э, необходимо, чтобы человек готовился к этой пенсии заранее и готовил себе какую-то финансовую подушку. И вот здесь, чтобы меня не сочли, может быть, рекламщикам или что, здесь уже вина в нашей финансовой безграмотности. Мы считаем, что вот, э, люди э, имеют определенные доходы в 20, 30, 40 лет, и они считают, что это вот как бы сегодня есть, это надо потратить, не думая о том, что придет определенный час x э, Я э, просто говорю о том, что каждый человек должен готовиться к тому периоду жизни, который, который он придет, как он должен готовиться к поступлению в институт, в учебное заведение, также mm -hmm. он должен, должен готовиться к выходу на пенсию. И помимо того, что прекрасно в том, что люди социально активны будут дольше, конечно, достаточно... Они будут продлять свой профессионализм, и, конечно, они должны быть готовы. Самое страшное в этой реформе в том, что та пенсия, которая нас ждет, мне вот примерно сказали на что я могу претендовать при оформлении пенсии государственной, то есть это сумма, которая, конечно, абсолютно не соответствует тому уровню доходов, который человек получал. И если он не подготовится к этому периоду, вот это страшно. Если человек готов к этому периоду, он это переживает. Как правило, люди, работающие в экономической среде, и имеющие степени звания, они готовят себя к этому процессу, и поэтому достаточно спокойно восприняли э, а -а -а. процесс продления финансового, я понимаю, что вас у вас говорит руководитель института, которому нужны хорошие студенты, абитуриенты, и поэтому вы так педалируете, у -у -у. что нужно быть готовым, те, кто грамотные, те да. готовятся, Но у меня простой, циничный, я даже вопрос, который задают и на улицах. Ну э, хорошо, хорошо, я буду готовиться, я могу продлевать, это мое право, я могу продлевать свой период своей активной, да, трудовой деятельности, до недавних пор, до сегодняшнего дня, я могу ее не продлевать. 60 лет я имею законное право выхода на пенсию по возрасту или как. Э, с э, неподражаемым бюрократическим изяществом пишут по старости. По старости. По, старости чтобы, по старости. Чтобы уж ни у кого не возникало сомнения, что ты старик уже. Все, готов. Выходи. То есть, это мое право. А теперь этот законопроект превращает мое право в обязанность. Хочу я? Не хочу я? Мне говорят, дружок, еще 8 лет вперед, и только после этого мы тебе будем начислять твои тире 15, 18, 16 или 10, 14. 14. Вот видите, вы меня правильно поправляете. 14. 14 тысяч рублей. И это ведь вызывает, насколько я понимаю, вот эмоциональную эту волну вызвало уже, да, неприятие именно на, на эмоциональном уровне. Правительство нам говорит, ребята, вы меня, вы нас извините, конечно, как Виталий Анатольевич выражается, денег нет, вы там держитесь. Правительство mm -hmm. нам говорит, если называть вещи своими именами, у нас нет денег на такое количество пенсионеров. В 1932 году, когда устанавливался нынешний порог пенсии, да, 55 у женщин и 60 у мужчин, 2% населения Советского Союза были пенсионного возраста. Сейчас, говорит нам правительство, 30% населения России – это Идеально. люди пенсионного возраста. Соответственно, мы на вас не напасемся. Другими словами, но в принципе, говорит нам правительство. А понятно говоря, одну минуточку, вы как рассматриваете пенсионную систему? Вот нельзя об этом подробно реагировать. Почему у нас пенсионная система в Российской Федерации рассматривается как некая такая копилка, вот солидарная, солидарная пенсионная система, это солидарность называется, то есть работающие отчисляют пенсионный фонд и так далее, что-то за себя и что-то для того, чтобы выплачивалась пенсия тем, кто уже не работает, правда? И когда на пенсионера там приходилось, вернее, два, один пенсионер там на двоих работающих, это одна ситуация, когда на одного работающего три пенсионера или пять пенсионеров, это, согласитесь, принципиально другая ситуация. И здесь я прекрасно понимаю логику финансово-экономического блока нашего федерального правительства. Но, может быть, мы готовы кто-то из участников или вы привести примеры других пенсионных систем. Почему мы считаем, что пенсионная система должна иметь своим источником исключительно отчисление от зарплат работающих. Почему министр социальных там, социального обеспечения труда Тобилин, э, первый вице-премьер, министр финансов, ужасается, что ох, из бюджета э, что-то идет в пенсионный фонд, все больше и больше, больше триллиона рублей. Это что, э, нечто невиданное не в мире, что ли? Вот я посмотрел пенсионную систему Германии. Да половина пенсионного фонда формируется за счет поступлений из бюджетов, из федерального, из бюджетов земель. И никто не считает это чем-то сверхъестественным, неправильным. Как вот это вот можно прокомментировать? Вы понимаете, та проблема, <клышко> в которую мы сейчас вошли, связана с тем, что 1932 год – это была одна страна, а то, что мы имеем с 91 с 1992 -го года – это несколько другая страна. И я говорю о том, что в 30-е годы и вообще до, до того, как распался Советский Союз, пенсии все формировались, все пенсионеры были счастливы, потому что они получали, дорабатывали до определенного периода, получали, если свой максимум 120 рублей рублей. И уходя с работы, освобождая место для молодых, уходили на менее оплачиваемую работу, но как бы имели, у себя, э, имели для себя две заработные платы, пусть даже меньше. Приходят 90-е годы, распадается союз, и мы выстраиваем новую пенсионную систему, копируя элементы каких-то систем, копируя, может быть, не изучая. Мы создали пенсионный Хороший фонд, да. не изучая практики страны, не изучая другие, а, страны, да, да. другие страны. Мы создали пенсионный фонд. пенсионный фонд, который накапливал деньги, который хранил их на депозитах, нарабатывал прибыли. Мы же сейчас, говоря о пенсиях, я просто не хочу уйти... Вопросы работы пенсионного фонда и вообще нашего пенсионного законодательства. Я не исключаю, что на сегодняшний день, может быть, даже вот момент, который сегодня наступил, что платить нечем, это моменты издержек пенсионного законодательства, которое было принято в 91 году. Неэффективное расходование а, средств пенсионных фондов, которые были накоплены. Ведь была прекрасная система, неплохая система по негосударственным пенсионным фондам, потом выплаты тоже прикрылись. И потом, когда стали говорить о накопительной части пенсии, конечно, нам было обидно нашему поколению. До 67 -го года рождения вообще накопительной части нет. То есть мы вообще работали только на кого-то. И вот этот момент, я считаю, что в период 90-х не до, ну, скажем так, не, несовершенная система пенсионного законодательства принятое в 90-е годы, ударяет сейчас. Никто ведь не просчитывал, как изменится население. Никто не прогнозировал этого. Хотя уже, вот я думаю, что вот не я ответил, Запад уже старел, очень менялась картина мира. Очень менялась. На сегодняшний день, вот я чисто с экономической точки зрения, хочу сказать, что может быть, вот, и депутаты рассмотрят вопрос не государственных уже пенсионных фондов, а вопросов не отчислений заработной платы, из-за которой очень большая часть отчислений ушла в тень, и все знают это по стране. То есть практически может быть посмотреть другую систему формирования пенсионных фондов. Не так, как работодатели отчисляют, на, а что-то посмотреть другое. Просто мы даже можем вернуться отдельно к этому теме по обсуждению, Юрий Прокопович. Но вообще на сегодняшний день отчислять только заработную плату, это не совсем правильно. Если человек хочет накопить себе пенсию, может быть он может копить ее сам и тогда не отчислять со своей зарплаты и сам распоряжаться этими деньгами. Это очень интересный момент, поскольку, я понимаю, он тоже обсуждается, да, что, ну, давайте вообще похилим пенсионный фонд Российской Федерации, он нам не защитит. Может быть. Вот просто каждый откроет себе индивидуальный пенсионный счет да, в том или ином банке под депозит. Но это тут сейчас, я думаю, мы об этом еще поговорим. Есть какие-то комментарии к тому, что сказал он Илья Бумеру? давайте по кругу. Ну, первое, да, я могу сказать, что, конечно, вот сейчас, вы знаете, даже появилась такая информация, что это нельзя называть пенсионной реформой, да, вот, и запретили об этом говорить крупным средством информации, массовой информации. И это, с одной стороны, выглядит нелепо. Мы видим то, что на самом деле при всех разговорах, что надо обсуждать, на самом деле страну уводит от реального обсуждения этой ситуации. Но здесь я хочу, конечно, согласиться в целом, что это, конечно, не пенсионная реформа. Это не пенсионная реформа, это пенсионный дефолт. То есть, по сути, государство свои обязательства, которые оно должно было нести, откладывает там, на 5 и 8 лет. Да? И по-другому, конечно, это назвать нельзя. Я это, согласен я, с ней. Ее... Что... я прошу меня извините, да. одна маленькая ремарка для телезрителей, да. может быть, в большей степени. А, нюанс заключается в том, что ведь законодатель не называет и никогда не называл это пенсионной реформой. Да. Законопроект, который вчера одобрен, называется «Закон о совершенствовании пенсионной системы Российской Федерации». То есть четырежды мы приступали за 90-е годы, за постсоветские годы к реформам пенсионным. пенсионным. Четырежды наступали на разного рода грабли, но теперь осталось только усовершенствовать. Извините, что перебил. Да. ну вы сами, наверное, знаете, что как это обсуждалось у нас на телевидении, потом в один день слово реформа пропало. Поэтому mm -hmm. ну, надо говорить о реальности, а не о том, что как там записано название законопроекта. Что касается вашей позиции. Илья Гумеровна, я, конечно, согласен, что проблема с пенсиями, она связана с финансовой безграмотностью, но не граждан, а финансовой безграмотностью правительства нашего, которое вот довело страну до ,э, пенсионного дефолта. <зывая> э -э -э вот смотрите, вот их позиция, вот простым языком, да, в то, что связано с количеством там работающих, пенсионеров, они говорят сейчас нам, ребята, ничего не делать нельзя, вот, ну, вот так получилось. Но сделаем мы поэтому еще хуже. То есть люди, конечно, согласны, что чего, ничего не делать нельзя, потому что, конечно, какие у нас размеры пенсии. И здесь все говорят, да, действительно, что-то надо делать. Они говорят, а давайте сделаем еще хуже. Отложим на 5 лет для мужчин и 8 лет для женщин. Это просто, ну, это не решение э, совершенно, это, э, ну, только усугубление ситуации. По поводу диспропорции, о которой вы говорите, да, ну, первое. По, э, в, э, значит, э, я скажу про диспропорцию между работающими и пенсионерами да? Вот смотрите, они нам постоянно сейчас тычат в лицо Вот посмотрите, как изменилось соотношение там, работающих и пенсионеров А они не хотят обсудить, как изменилось самоотношение между э, богатыми и бедными Почему у нас налоговая система это не выправляет? Там и есть эти деньги, но они не хотят эту диспропорцию выравнивать. Но почему-то нам говорят о той пропорции, которая на самом деле у нас нормальная между работающими и пенсионерами по большому счету. А, то, что второй аргумент про возраст, он также категорически на я его даже ну, всерьез рассматривать не буду. Здесь и сравнение с другими странами, оно совершенно неуместно. Не Вы знаете, какая там продолжительность жизни. И про Советский Союз. Ну там, в Советском Союзе, выросла продолжительность жизни на 30 лет. Мы это уже обсуждали. На 30 лет. они В Советском Союзе этот вопрос о повышении пенсионного возраста не стоял. Здесь у нас выросла за последний, значит, постсоветский период на два года продолжительной жизни, давайте поднимать на 5-8 лет. Это просто категорически, конечно, недопустимая э, вещь. — Извините, да. пожалуйста, вы же сами сказали, что речь идет о пенсионном дефолте. Государство не в состоянии выполнять свои обязательства и что-то надо ну, делать. Вот, — Вот о том и речь. То есть и... речь, а, причина этого — финансовая безграмотность правительства. Но... Поэтому решать вопрос надо, начиная с правительства. Это да, совершенно да, очевидно. Да, давайте все-таки признаем, что и финансовая безграмотность населения здесь играет не последнюю роль да. Давайте, да, но вот из того что вы сказали я, я один позитивный момент вычленил для себя это достаточно тоже популярный лозунг насколько я понимаю вы говорите о гигантском разрыве между богатыми и бедными и о том что плоская скала налогообложения не позволяет изымать некоторые дополнительные доходы взымать с богатых для того чтобы пополнить тот же пенсионный фонд да об этом речь в том числе, в том числе. это одна из мер так и а кроме этого? То есть вопросы решения. Вот смотрите, вот я говорите. вам объясню по-простому. Вот да. смотрите, меры, которые, ну и я о них говорил, и наши представители там в Госдуме говорили о том, откуда изыскать средства. Эти да, меры, да. они известны. Но известный ответ этого же самого правительства. Что они нам всегда отвечают? Мы не сможем это администрировать, потому что все уйдут в тень. Олигархи у нас уведут все капиталы в день, значит, сверхбогатые все спрячут, ничего не будет. Крупные зарплаты тоже все спрячут и никто не будет платить. То есть, вот знаете, это мне напоминает детскую игру, да? То есть все спрячут, но не спрячутся кто? Пенсионеры. Кто не спрятался, я не виноват, говорит правительство, и изымать будет у пенсионеров. Ну это вообще что? Не спрячется госбюджет да. прежде всего, поэтому, который сейчас все платит за И поэтому, конечно, такой подход правительства... Он просто неприемлем. То есть мы берем самую незащищенную категорию, которую, значит, можно, по, по сути, наказать, и ее наказываем. А с этим крупным капиталом она не хочет работать. Ну, вы даже вот смотрите, другие меры, которые сейчас правительство ищет, где деньги изыскать, да, те же самозанятые. Ну, вдумайтесь, да. То есть мы сейчас будем у репетитора там искать, чтобы он заплатил налоги, а то, что у нас не доплачивают налоги вот эти, извините меня, экспортные капиталисты, которые экспортируют да, ну, наш по природный по ресурс. По закону они доплачивают, они не доплачивают, я понимаю. Что... А насчет финансовой безграмотности, то, что вы говорите, обвиняете наше население, это, конечно, чудовищное обвинение. Я Категорически не согласен, потому что никто не верит просто сегодня ни в какие уже а, вот, предложения правительства. Вот вы говорите частные пенсионные фонды, но у нас что произошло? Вы знаете историю Бориса Минца? который сбежал э, сейчас за рубеж, который частный пенсионный фонд. Где эти деньги, где он сам? Кто будет после этого верить в какие-то частные пенсионные фонды? У нас даже государственный пенсионный фонд довели до такого состояния. Нет, нет, нет, о чем мы нет, говорим? Да, давайте мы немножечко, может быть, погасим э, накал дискуссий, потому что простое замечание о безграмотности финансового населения называть чудовищным обвинением. Э, ну а что это? Ну, в чем чудовище? Нет, а почему люди после этого должны верить в какие-то накопления? Нет, нет, нет, нет, Вы объясните нет, нет, нет. мне, давайте, если их обманули давай, ни давайте, один, не два, десять раз уже обманул. муху с одним конкретным, негосударственным пенсионным фондом господина Минца, одного конкретного жулика. Ладно, Отделим, давайте... От, нет, ну, я закончу. Да. Отделим от проблемы того, что... Ведь о чем говорил Наиля Гумер, если я правильно ее понял? Что если бы каждый человек понимал, что определенную долю своей зарплаты лучше не доверяя, я повторю ваше слово, не надо доверять, не доверяя, откладывать на депозитик там, в какие-то фонды на покупку облигаций, все-таки у большинства... не гоняясь за очень высокими процентами в различных ну, кредитах нет, ну, да, вот, не, ведь на что клюют? Откуда микрофинансирование развивается такими темпами? Это что, следствие грамотности населения, когда человек подписывает договор, в договоре написано, там 15%, человек подписывает. Оказывается, 15% в день. И таких пострадавших от микрофинансовых организаций многие сотни тысяч. Это о чем говорит? Какое тут чудовищное обвинение? Я... А... Подождите, вот смотрите, вот те примеры, которые вы приводите, да, ну просто вот даже те же микрофинансовые организации. Вот я лично вносил федеральную законодательную инициативу, чтобы ограничить все это по проценту, чтобы в принципе такого не могло. быть. Вы думаете, наш госсовет поддержал это? Нет, конечно же, они проголосовали против. А простой гражданин, он должен, когда приходит в финансовый институт, неважно, там банк или что-то, он должен быть уверен, что ну, это разумно, законами отрегулировано. А у нас этого делать не хотят. И здесь виноваты государства, а не граждане, конечно. Если, если мы хотим быть честными друг с другом и перед телезрителями, то давайте признаем, что ограничения законодательные на потолок доходности микрофинансовых организаций введены. Введены. Введены. Да? Вы только что сказали, что все там не прислушались к вам, ничего не сделали. С вашей стороны, как конфликтолога и политолога, у нас уже конфликтная ситуация дозревает. Что на самом деле происходит? Ну, я бы, конечно, согласился с определением, что произошел э, дефолт. дефолт. Хотя, конечно, не в полном смысле это дефолт, никому принципе, слава богу, не отказались платить. Но первое, на что, наверное, обращает на себя внимание то, что так сказать, э вот реформа это или не реформа, но то, что это было приведено фактически в режиме спецоперации. Как только открывается Мондиаль 14 июня, так Правительство выступает соответствующим заявлением. День, день. При, да, при этом первый, значит, здесь фактор можно ответить лето жара отпуска. Второй то, что запрещены в городах, где проводится Мундиаль, ну или очень ограничены какие-то массовые акции и ну, конечно, по совершенному нелепому, нелепой случайности. У нас ведь никто никогда ничего не умеет планировать, и планировки, и, так сказать, и планов никогда не было. Именно 19, июня за, именно 19 июля, за несколько дней до того, как ограничения по мундиалю снимаются в центральных городах и в некоторых других, проводится первая, так первая... Вчерашнее вот это, ну, да, первое да. чтение вот этого закона. Конечно, политическая мобилизация вот протестного электората, она затруднена, затруднена еще и в первую очередь, может быть и потому, что, скажем, ну вот спросите на улице, что такое конфедерация, конфедерация труда, независимая конфедерация труда, кто вот на улице при таком случайном опросе это ответит вот это организация, которую возглавляет как раз Олег Шейн, депутат Справедливой России, которая как раз ведет яростную кампанию против, вот, то есть политическая мобилизация затруднена но и сама по себе и еще, так сказать, в силу ряда вот этих условий, которые созданы, но при и надо сказать, ну вот есть такая поговорка, чует кошка, чье мясо съела. Надо сказать, что и профильный комитет Госдумы, он обставил свое заключение такими поправками. Но ну, вот если бы подобные поправки, подобные замечания были по диссертации, ну сразу было бы ясно, что оппонент этой диссертации не хочет Прямо давать положительное заключение, он говорит, что да, диссертация заслуживает того, чтобы за нее проголосовали, но дает, дает замечания первое, второе, третье, которые ее размазывают. Ну вот я просто позволю э, себе э, напомнить. Извините, пожалуйста, я могу вам помочь, я могу процитировать замечание, которое да, в профильный э, комитет. Сомнительная объективность предложенных границ пенсионного возраста. Да. Кстати, вот эта вот деталь. Мы не делаем различия между вот этим вот выходом на пенсию, да, 65, 68 и понятием трудоспособности. То есть это не обосновано. А почему 63? А почему не 62,5? Да. Да, да, да, а да, почему да. не 62 и не 60? Еще не одно зам... это? Еще одно замечание профильного комитета. Угу. Отсутствует прогноз влияния законопроекта на состояние рынка труда. Очень Это химерно. означает, Очень что химерно. люди останутся на своих рабочих местах, но молодежь, соответственно, этих рабочих мест не получит. И что будет, так сказать, с молодежью? Так? Ну и так далее, да, еще одно. И э, снижение доходов граждан предпенсионного возраста. Третье замечание. Возможное снижение доходов. Тут, когда м, говорим мы, так сказать... С что вот мы граждане предпенсионного возраста, это не значит, что мы не нуждаемся в пенсии. Просто ну я вот, например, рассматриваю мне сказать, при прежних условиях на пенсию было бы где-то через пять лет, и я рассматривал бы, сколько там, 9, 10 или 14, это как определенную, гарантированную, даже не столько государством, сколько моим предыдущим трудом, прибавку к зарплате, гарантированную, да. сказать, я могу, допустим, там на три четверти ставки остаться после этого, а Соответственно, этим пенсионным дефолтом эти деньги просто утащены из кармана. И не меня, а многих-многих тысяч людей, ну, только, по-моему, в следующем году не выйдут на пенсию, если не ошибаюсь, миллион двести тысяч. Примерно да примерно, да, примерно так. так. Но самое, может быть, здесь парадоксальное, что говорят о том, что страна изменилась, ну, конечно, страна изменилась, но говорят, что в России за... все меняется за 10 лет и за 200 лет ничего не меняется. вот На мой взгляд, корректнее, может быть, не с 30-ми годами, а с 50-ми, 60-ми сравнивать. И не продолжительность жизни, как это делают, а ростом ожидаемой продолжительности жизни, что попросту называется возраст дожития за сколько у нас изменился с 58 -го, по -моему, года возраст дожития с 58 по 2017 здесь данные за 15 год у меня вот за 2017 это по данным вишневского из димаскопа угу. изменился на 0,7 года ну по моему Конечно, можно 0,7 года или за 7 месяцев, но это, по-моему, уже не принципиально. И э, статистики не дадут соврать. Это вообще такая пренебрежимая величина. Может, это такая флюктуация, которая вот так вот так сказать, может, по сути дела, может быть, она и не изменилась с 1958 -го года, а? хотя в большинстве развитых стран возраст выхода, так сказать, возраст дожития, так скажем, кратко, изменился где-то от пяти минимальных Нидерландах до 10 лет в Японии. Ну вот мы можем вот показать все. телезрителям, и у вас в распечатке есть две таких простеньких таблички, одна по данным ВОЗ и пенсионный возраст, продолжительность, я вот обратил бы внимание здесь на такой показатель доля жизни на пенсии. Ну, по сути об этом так сказать. Ну, да, тоже да, говорится, да, да, да, да. да, да. И еще здесь получается, извините, потом. сейчас я буквально две цифры назову, и чтобы внимание телезрительное это обратить. Получается, что в России э, мужчины проживают э, на пенсии чуть больше 16% процентов своей ну, общей продолжительности жизни. Женщины 23%. Ну, понятно, получше. И мы здесь занимаем 31-ю позицию. Ну, я не знаю, где, как ВОЗ какими цифрами оперировал, но... Э, Цирк, с моей точки зрения, вот неожиданный во всяком случае вывод заключается в том, что ниже России оказываются Финляндия, Армения, Эстония, США, ну, Аргентина, Польша. Вот это кто-то может прокомментировать? Ну, вообще говоря, как надо, это, надо сравнивать, это? наверное, в диахронном плане, а не в кросскультурном, культурном то есть не страну со страной, а, так сказать, состояние, скажем, которое было бы до, так сказать, этой, этого этой спец... пенсионной спецоперации и которая, так сказать, сложится после. И я вернусь вот и второй важный аргумент это рост нагрузки на трудоспособное население. Этот аргумент очень часто вообще принимается даже противниками реформы. Ну, ну что поделаешь, ну да, вот количество населения стареет, рост нагрузки увеличивается, но Здесь я позволю себе обратить внимание на два обстоятельства: что, во-первых, что-то нагрузка на трудоспособное население оказывается не только пожилым, сказать, не, не только пожилыми людьми. Если пожилых мало, как было в 30-50-е годы, значит это много детей. Если мало детей, Значит, больше пожилых. А нагрузка-то, она, в общем, остается и в том, и в другом случае не такой большой. Более того, в нулевые, годы, в нулевые годы нагрузка на трудоспособное население в современной России, а уже тогда начались разговоры о пенсионной реформе, была феноменально низкой, феноменально низкой 50-60 на 100%. Вот. В шестьдесят пятом году, например, раньше она была в 80 и ничего нормально, в 60-е годы, в 65 году давайте, никто не да, говорил о пенсионной давайте, реформе. Давайте поясним, если не а, что, да, да. И, что имеется в виду, если вот высказать это простым языком бытовым, вот, трудовая нагрузка. А, ну, вот, сколько работающих кормят э, скольки пенсионеров. Ну, да. Сколько работающих кормят, э, вот... 50-60, ну, если мы, соответственно, сократим, значит, это где-то, по-моему, 2, если я ничего в сокращении, соответственно, не ошибся, это, значит, соотношение будет 1 к 2, вот, а 80 к 100, это уже, понимаете, 4 к 5, вот. Вы Это... хотите сказать? Я что... хочу сказать, что в шестьдесят пятом году нагрузка э, б, на пенсионную систему, которая была тогда солидарной, была более тяжелой. А мы тогда этого, собственно говоря, и не заметили. А что, не заметили. Ну, не знаю, так сказать, потому что, а потому что не, так сказать, эта реформа, которая сейчас проводится, она, она и не нужна. Не является такой катастрофической нагрузкой. Мне кажется, что в значительной степени это демагогия. Вот. Но... И более того, ну, в девяносто пятом году, в девяносто пятом году 70 на 100 была нагрузка. Я в данном случае ссылаюсь на график академика Вишневского, профессора Вишневского, известного демографа, который был в демоскоп Ну вот, вот критической какой-то, ну, не очень хорошей ситуации грозит стать 2030 году. Но по сравнению с этим, что будет э, в Японии, в Великобритании, Канаде и так далее, это вообще, скажем, кошмар. Все равно в России тогда будет намного лучшим положением э, в отношении нагр пенсионной и нагрузки, или, скажем, нагрузки нетрудоспособного населения. То есть вывод такой, что объективных-то предпосылок для для этой реформы нет, просто правительство ищет не там, где потеряли, а там, где светло. Нет, что ну, вы, как вы... Что, мы, что мы имеем в виду в данном случае вы под э, наличием или отсутствием объективных причин. Но ну, когда правительство говорит, что нам нечем платить, это вот для них это объективная причина? Это объективная причина для отставки правительства, которое. Микрофон. Это объективная причина только для отставки правительства, потому что оно довело ситуацию. Вот на, не имея объективных оснований, оно довело ситуацию вот до того, чтобы им нечем платить. Придут другие люди, они Дойдут. разберутся, да, они найдут, откуда взять деньги, и будут платить. Это Конечно. оптимистично. Вопрос к вам обоим? Вопрос к вам обоим, вот как представителям политического спектра нашего сегодняшнего обсуждения. Смотрите, все фракции, да, единогласно все фракции, без единого воздержавшегося во вчерашнем голосовании в Думе проголосовали против. Но у единороссов конституционное большинство, и они провели этот законопроект. Вот в контексте того, о чем мы сейчас с вами говорим, в контексте вот этих вот настроений. Вот вы заметили, что планируют хорошо, но не до конца, да, спланировали под начало Мундиаля. К чему я клоню? Вот с вашей точки зрения, с вашей, с вашей, да? Вот эта ситуация, насколько она может быть пролонгирована во времени для того, чтобы изменить политический ландшафт? Ну, Или, я сейчас, если говорить о выборах в Думу, они в 21-м году если мне память не изменяет. Или все вот так вот рассосется, мы поговорим, поговорим, и терпеливый наш ко всему привыкший народ просто скажет, ну ладно. Ну ладно, ну, ну так теперь будет у нас. Ну Первое, да, я считаю, что вот это голосование, оно на самом деле превратило Единую Россию в партию меньшевиков. Вот они сами себя этим голосованием поставили в такое э, положение. Они сегодня, ну, безусловно, фракций, не, не отражают сегодня, э, конечно, позицию населения. Это очевидно, когда у нас 9 из 10 против пенсионной реформы. Да. И, конечно, э, если говорить о том, как это будет развиваться, дальше, да, мы с вами не можем говорить там точно, да, вот про выборы 21 -го года или что-то, понимаете, а, очевидно, мне иногда даже кажется, что наше правительство, а, оно просто испытывает наше население на терпение, да, вот, а, будет что-то не будет, да, но ведь это социальное напряжение. Такие азартные ребята, да, вот да, да, да, такое казино там, ну, да. Ну, у меня такое ощущение вот складывается, чисто по-человечески, да? Но Вот, понимаете, с социальным напряжением такая история, да, вот, как со снежной лавиной. Можно там из пушек иногда стрелять, ничего не будет. Иногда громко сказанное слово, и сошла лавина. Вот мы не знаем, когда это может произойти, но то, что социальное напряжение, очевидно, копится из-за таких решений, это просто 100%. И в этом смысле, я считаю, очень опасную игру, которая затеяна, да, потому что вот сегодня на повестке э, стоит пенсионная реформа, которая не имеет под собой объективных оснований. Если этот вопрос не будет урегулирован, то дальше может стать вопрос, в том числе и по значит, Единой России и так далее, по правительству он уже тоже встает. И мы не знаем, как это будет дальше развиваться. То есть посмотрите на ситуацию в Армении. Да? Вот простое нарушение обещания, что он не будет премьером Саркисяном, могли бы удовлетвориться этим. Он бы не ушел бы и не стал. Но он настоял, они потеряли не только премьера, они потеряли правительство, а -а -а. они потеряли а, парламентское большинство. – Алексей Вячеславич, аналогия с Арменией выглядит очень красиво, я бы сказал, даже цветисто, но, боюсь, неприложимо к Российской Федерации. Ваша точка зрения если на бы, возможность изменения политического ландшафта? – Если бы мы не знали все особенности национальных выборов, то можно было бы сказать, что… Правительство создает все условия для оживления политической конкуренции и для расцвета политической оппозиции. Я говорю, если бы мы не знали некоторые особенности национальных выборов, которые иногда С оговоркой, но ну, наконец-то позитивное какое-то заключение. Ну, скорее, я, скорее, скорее здесь как такой сарказм. Ну да нет, я но я тоже шучу. Не принимайте мои слова абсолютно за чистую монету. Нету. Мы все немножечко позволяем себе юмор, иронию, сарказм и так далее. Но к вопросу об иронии судьбы. Вот э, мне недавно пришлось где-то, боюсь, это источник не очень может быть чистый, да, такой верифицированный. где-то я вычитал, что вот почему именно установлен был вот этот возраст, 60, э, выхода на пенсию, 60 для мужчин и 55 для женщин в те давние там 30-е годы. Якобы было все-таки правительство там, советское, да, или там сталинский режим, при всех его там, ужасах, переужасах, они все-таки были, похоже, методически основательными ребятами. И если верить той информации, которая мне попалась на глаза, установили, что вот именно в этом возрасте в ту пору большинство населения Советского Союза теряло. Извините за, упро... за грубость, репродуктивные способности и, соответственно, с этим каким-то образом вот медики пришли к выводу, что это и означает потерю трудоспособности. То есть человек после этого возраста, не... он мог трудиться, но он не... Не... не мог трудиться достаточно эффективно. И тогда приняли такое решение, окей, здесь будет 60, для женщин 55. В этом смысле страна, конечно, как уже здесь было все сказано, ну, колоссально изменилась с тех пор по некоторым категориям надо бы уже, если этим руководствоваться, отправлять на пенсию в 30 лет мужчин. А у нас... Абсолютно точно. У нас происходит нечто прямо противоположное. Я хотел бы вот просто обратиться к Язмину объективировал. давайте все-таки с точки зрения такой чистой, лабораторной Демография. Что происходит? Вот, Может быть, на самом деле правительство, и, кстати сказать, ваш шеф, иметь эту в виду, правы, когда говорят, что, ребята, ну, мы, да в 68 на мне еще можно там пахать и пахать и пахать. Но, конечно, забывая при этом, что до 68 мне не будут платить пенсии. Я должен буду сам вколоть. Что, вот как ваша оценка, вот как демографу вот процессов, которые происходят, обоснованности э, тех выкладок, которые нам приводят с одной стороны правительство, ну, в данном случае в лице господина Топилина, с другой стороны, вот мы наблюдаем здесь реакцию политическую такую и тоже аргументированную по большей части. Что? Э, Во-первых, всем добрый день. Э, что я хочу сказать? Вот, э, ну, это прогноз Организации Объединенных Наций, и он, э, мы знаем, что в мире существует более 230 стран мира, и э, только 27 странах мира численность населения будет падать. Во всех остальных странах будет расти. И, к сожалению, вот число этих 27 стран попадает и России, как и вот большинство стран СНГ, Япония, например. Извините, Европы. извините, сразу уточнение. Численность населения будет расти не благодаря тому, что будет увеличиваться рождаемость, а благодаря тому, что будет увеличиваться срок жизни. То есть население во всех странах, кроме 27, будет стареть. Да? Или, или что? Или я не так понимаю? Нет, насчет э, именно низкого, естественно, просто. Ну вот мы говорим, что у нас расти сейчас положительный естественный рост. Действительно, это так. Вот 2011 года и в России, и в Татарстане, во многом мы знаем, Татарстан повторяет общероссийские тенденции, хотя мы привыкли, ну, сейчас мы говорим, что Татарстан у нас, ну, по многим позициям, да, социально-экономическим мы лидеры, но по демографическим, э -э ну, занимают чуть выше среднее положение. Ну, по некоторым, да, вот продолжительность жизни, десятое место, я согласен, да, ну, например... Порождаемся, например, да, и прочее, то есть 26 место и прочее, то есть мы не попадаем в первые два ти Мы можем показать табличку, вот, да, о которой вы сейчас говорите, с продолжительностью жизни в региональном разрезе. Да, действительно, вот когда была принята вот, пенсионная реформа, вот установлен тот возраст, который сейчас мы, существует, но ну, это средняя продолжительность жизни была 40 с половиной лет, ну насколько известно. Ну, сейчас вот есть данные, да, действительно по России 72,4, по Татарстану даже 74, больше, чем в среднем по России. Есть даже прогноз, вот в 2028 году, что у мужчинам будет средняя продолжительность жизни 75, а у женщин 85. Даже вот такие прогнозы. Ну, конечно, разные прогнозы, да, но это именно представлен правительством, ну, прогноз, который представлен правительством. Но что я хочу сказать, вот в Татарстане, да, какая ситуация? Вот возьмем, например, 80-е годы. Вот пик рождаемости, самый высокий рождаем в Татарстане. Был в 1980 году. 70 тысяч рождений. Не только в Татарстане, кстати сказать. Да. следствие сухого закона. Ну, в золотые годы, можно сказать. Да, рождение, За, начиная с 80-х... На это пик. Вот 70 тысяч, да? Возьмем 90-е годы начало. Сколько? 35 тысяч. Два раза меньше. И сейчас сколько? Сейчас 49 тысяч. 48, 49, да, можно проверить статистику, да, официально. Стараемся. Да, ну возьмем, давайте вот этот период, э, ну, мужчина выходит 60, да, женщина 55 лет. И что мы увидим? Что в конце 40-х годов, э, 2040-х годов, что увидим? Что, например, э, те, которые рожденные 80-е, они выйдут в пенсию, а те, которые рождены 90-е, которых в два раза меньше, они будут работать. И, конечно, что... Россия будет сталкиваться с очень серьезной проблемой. Ну вот я сам вижу, как вот с точки демографии, им самое сложное будет, конечно, кризис вот конце 40-х годов. Слушайте, вот это загадка, да, я думаю, и телезрителям не безинтересно будет внятный ответ получить. Вот сейчас мы говорим, что мы испытываем вот этот вот кризис, да, это демографическая яма очередная у нас, да, это вот теперь уже ямы 90-х годов. И нам опять говорят, ну знаете, это вот последствия же вот Отеча, там, Второй мировой войны. Как мы, я пытаюсь понять, мы все время, я вот сколько живу, а я уже довольно долго живу, да, или Леогумир, мы же с вами понимаем, и я все время слышу про эти ямы. И впечатление такое, что наша страна, она вот из ямы в яму, из ямы. В яму и в Советском залезла Союзе. В яму, а? Залезла в яму и не хочет. И я не хочу, а? яму, хочет, я хочу я сможешь, Можешь, комментировать вот снять к демографу, да. Мы когда-нибудь избавимся от этих ям. Ну что я хочу сказать. Вот действительно была Вторая мировая война, да, у нас в России, как всегда, очень серьезное потрясение, да, они как всегда влияют на численность населения. Ну, хотя после этого было как. Закон компенсации, да, ну, это демографический, да, то есть более высокий рост рождаемости, но что мы видим? Вот, смотрите, рожденные во время Второй мировой войны, как бы, из понятия эхо, демографии, да, первое эхо, они как раз вошли в репродуктивный возраст в 60-е годы. И сейчас... Бэби бум Это первая -бум. волна, ну, Второе первое эхо, 50, и да. как раз их было намного меньше, да. и Рожденные в 60-е годы, потому что они сами стали родителями. Рожденные во время Второй мировой войны. Угу. Потом есть второе эхо. Вот они опять свои 90-е годы совпали. 90-е годы – это второе эхо уже. То есть их дети стали родители. То есть я вы говорите, эхо. И это более научно, да? <свят> это научно. Это научно. Понятно. Ну, что я хочу сказать. Вот демографы <свят> уже посчитали, что нет ни одной страны, или пережил демографический релиз, или сейчас переживать, или будет переживать. Ну, России, как известно, у нас был очень серьезный социально-экономический кризис, и это совпало с демографическим кризисом. Но и, да. и насколько все усложнилось, крест, и, так называемый, да. Да. и действительно, вот я же вам приводил пример, что в конце 80-х 70 тысяч рождений в Татарстане, да? а уже спустя несколько лет два раза меньше. Конечно, это будет сказываться, и вот я уже посчитал, да, в вот конце 40-х годов, 21 -го века. И тем более, знаете, мы сейчас не можем надеяться на миграции. Но вот миграционный прирост... У нас всегда донор был Узбекистан, назад. да? Сейчас уже вот ведущие вузы, высшая школа экономики, Московский государственный университет, они все уже у них есть прогнозы и численность э, приезжих из Узбекистана будет в два раза меньше. А у нас в Татарстане больше всего как раз донором э, э, именно явились представители нет, да ну, мигрантов Узбекистана. давайте не будем брать механический да. прирост за счет трудовой миграции. Да, не да, нет, но. Ну, да, сократить. Нет, миграционный прирост будет падать по многим по, по результатам. Я хочу, я хочу просто сказать, что, вот, например, меня это не очень волнует. Меня больше волнует э, то обстоятельство, в состоянии или будут, а, это же трудовые ресурсы. работать, Миграция, да. да наши, которым 68 заставят выходить на пенсию, вот они меня беспокоят. И я так понимаю, и присутствующих тоже больше, чем таджикские государства. Мы постараемся. <свист> ну да, нелягумерно. Если мы, конечно, с вами начнем, то мы поправим ситуацию. Ну, за всех я, к сожалению, не могу так. Я просто хочу понять, на что они способны. Вот э, в трудовом отношении я имею в виду. На что они способны? Возрастные Какие... Да. Ну да. Ну да, мы сейчас к рынку, же к рынку труда, труда и перешли, собственно говоря. Елена Петровна. Я хочу сказать, что, конечно, замечательная акция российского правительства по повышению пенсионного возраста в начало чемпионата мира. Это действительно было очень оценено, мне кажется, всем миром, вот, нами особенно. По крайней мере, чемпионат мира дал хороший бэби-бум вот, в, Герма... в Германии. Уже? Я говорю по статистике Германии, в силу чего, как бы, я э, ну, Чтобы у них да. Чемпионат мира Германии дал таков, такой результат. Мы имеем официальную статистику Германии, что 2000, дети, рожденные 2006-2007 года, я очень надеюсь, что мы поправим отчасти тоже демографию российскую, благодаря Чемпионату мира. Простите, раньше были дети в фестивале, а сейчас дети Но, в фестивале. А, мы посмотрим, а, мы, не посмотрим. Не, мы не, посмотрим. На самом деле, мне, мне кажется, исходя из того, что происходит, если в Германии будет baby бум, у нас, видимо, бум пенсионеров. Их стало вдруг так ну, а... много да, провидец, что провидец сказал, что не может пенсии Мы платить. не можем идти стандартным путем. Россия идет всегда а, немножечко своим путем. И я думаю, что, конечно, это не все так просто. И мне кажется, что картина мира действительно меняется. И мы а, уже не в 30-х годах и даже не в 18 веке, когда там Достоевский писал о том, что старуха проценчится, старуха сгорбленная, ужасная, 42 лет. Вот. Так что, в принципе, конечно, пенсия жизни жизнь не заканчивается, но у всех есть вот эта галочка да, психологическая. И как представитель, наверное, рынка труда, я все-таки хочу сказать, что рынок, конечно, ориентирован на мобильность и на квалификацию, да, на изменения. И есть сейчас хорошие очень тренды, когда... Работающее поколение, возрастное прекрасно идет в ногу с рынком и прекрасно получает квалификацию. Однако мы не можем пойти против, ну, наверное, статистики. Посмотрите, мы Европа или не Европа. Вот я сегодня с удовольствием посмотрела статистику, которая была представлена. Относительно Европы, да, мы в хвосте. В виду? Относитель... Я, имею в виду, рожда... я имею в виду продолжительность жизни, конечно в же, в первую очередь. Да, не рождаемость, а именно продолжительность жизни. Мы, наверное, имеем другие природные условия. Может быть, поэтому там, кто там, финны тоже в хвосте вместе с нами. Нам холодно. Вот. А, хотя, наверное, для продолжительности жизни это как-то позитивно должно. Да, Давайте да -да. немножко к вашим делам. Я же задал вопрос, вот на что способны? С точки Здравствуй. зрения, подчеркнул я, да, uh -huh. трудовой деятельность, uh -huh. те люди, которые сейчас либо близки к пенсионному возрасту, либо уже перешагнули к действующим uh -huh. Вот к вам же обращаются, в том числе и такие на что они претендуют, uh -huh. на какие места работы, на какие uh -huh. должности, на какие условия, на какую оплату. Uh -huh. И в состоянии меня, я могу заявить, что, да, я хочу быть там... Пилотом, как говорится, боевой 787 с зарплатой 900 тысяч рублей в месяц, с социальным пакетом. А вы как руководитель каждого агентства посмотрите на меня, и что вы про меня подумаете. Ну, я сразу, да. я сразу хочу отделить государство. Да, все-таки я считаю, что пенсия и пенсионный возраст это задача государства. Я представляю коммерческую структуру, которая а, является отражением активного рынка. Да, то, что спрашивается на рынке. Конечно, к нам не приходит работодатель и не спрашивает. У нас персонал не заказывает нам персонал, который возрастным образом является выше границы, ну вот, скажем, пенсионного а как возраста. Как правило, квалифицированного, готового работать... Ну, а. я думаю, не секрет, что Европа мы та еще, и а, когда европейцы а, с удовольствием ставили а, своих экспатов здесь, в России, они на каком-то этапе очень быстро поняли о том, что русские-то работают за те же деньги, а то и за меньшие, а работают они дольше, потому Или что экспат, время 6 часов, он встал и вышел, да, то есть он в принципе... Okay. А, и речь идет о том, что есть люди, которые способны, скажем, несмотря на свой возраст, выполнять свои задачи прекрасно. И у нас есть прецеденты, когда люди возрастные и проходят на вакансии и работают прекрасно, и к их квалификации никакой, никаких претензий нет. Я Однако. Понятное да, дело, что я да. второй раз вас перебиваю, я mm -hmm. просто хотела звучать больше конкретики. Mm -hmm. Еще раз: mm -hmm. смотрите: вот одно, один конкретный момент я. Выражаясь не парламентским языком, просит. Uh -huh. То есть работодатели, которые обращаются к вам, uh -huh. все-таки хотят, чтобы вы нашли работников, с большой мобильностью. Uh -huh. да? Обязательно. И то ну Это как, вы знаете, объявление а, «ищу главного бухгалтера в возрасте не старше 24-х лет с опытом работы не меньше семи». Ну, вот примерно. Это, ну, это вы ну, Безусловно, работодатель всегда хотел бы, чтобы человек не ел, не О, ходил в отпуск, окей. получал маленькую заработную я хочу, плату. Я тренды. понять тенденцию. Преобладающие тренды. преобладающие тренды, как и, наверное, во всем рыночном периоде, начиная с там, с 90-х каких-то годов, что мы можем назвать уже рынком, который похож на текущее состояние. А тренд такой, что работает поколение, которое, вот, наверное, сейчас оно приближается вот своими носами уже чуть-чуть к пенсионному возрасту. И оно немножко другое, чем было поколение, которое вот, поколение дворников и сторожей, Которая, знаете, которая просто, ну вот, к сожалению, они, они держат на своих плечах порой сво заводы. Они вот... И думаешь, вот выбей плечиком вот этого пенсионера и завода, закроется, потому что некому, потому что платят копейки, потому что молодежь не идет туда, а квалификация высокая у этих пенсионеров. И они незаменимы. Мы можем говорить о многих трендах, и это очень непростая ситуация. Невозможно сказать одним словом, или как-то вот вы мне сказали, обозначьте тренд. Этот тренд, это наш социум, который, к сожалению, ну вот сейчас очень а, я я считаю, в плачевном состоянии, в патовом, ситуации, в патовом положении. И я считаю, что давайте мы будем обсуждать ситуацию все-таки на государственном уровне, потому что государство несет ответственность за нас, и мы несем это ответственность за государство, в котором мы живем. То есть да, да, кое-что мы тоже так, да. немножко, в силу Я своих машинных силу. Я бы просто есть, хотел есть, задать да. вопрос, может, развитие, даже, строго говоря, два вопроса. А в свое время, в конце 60-х годов, известный писатель и ученый Иван Ефремов а, в переписке с своим американским коллегой заявил. Он сам был уже там времени болен, его вытеснили из института палеонтологии, и он заявил так, что ну вот уйдут последние поколения, которые воспитаны так сказать, в соответствующей трудовой морали и этике, и придет катастрофа. Он 1908 года рождения, это примерно 1968 год. Ну, бриф, катастро... раз, да, да. да, ну вот бриф. это как раз он когда час быка уже писал. А, значит, значит. а вот. Ну и э, вообще говоря, катастроф то не произошло. И сейчас уже следующее поколение, которые, по-моему, уже внуки Ефремова, они находятся уже в таком пенсионном, предпенсионном возрасте, и говорят, а, -а будет ли катастрофа? Ну, а второй вопрос... Это социальный оптимизм. Нет, ну... Ну, да, потому что... Возможно... Нет, мы сейчас, говорим. Когда вот я, как человек, уже почти претензионного возраста, смотрю на своего летнего сына, думаю, а вот уйдем, будет катастрофа. Не будет. Чтобы продлить немножко лодку оптимизма, я могу сказать, я всегда вот, фокус, я говорю там, балдею. Я смотрю на старушек, которые там иногда, вот, ну, что-то там, семечками там приторговывают, такие. И всегда думаю, слушай, да ты же ведь ты же было 18, ты же от петлов захлёпывалась, ты же там вообще тащилась от ролик соус. А воспринимается, как будто вот они там, 1907 года, просто старушки, да, а вот как-то они трансформируются таким образом. Хотя это же вполне поколение за вот такое. Mm -hmm. Это очень симпатичное замечание, что мы, может быть, немножко хуже думаем да, о самих себе. Может быть, а там не нерыночные какие-то производства. Может быть, они уже, с другой стороны, не выполняют госзаказы. они, ну, да. они... Да, он более серьезные Не будет заботиться собственно говоря, то, о чем предупреждали в профиль, профильном комитете Госдумы? Среди молодежи или среди пожилых? А, на, на эту тему, я думаю, что нужно проводить фундаментальные исследования. Сейчас невозможно ответить, да, каким-то таким обывательским взглядом да, на все да. это. Безусловно, а, оценить, я думаю, что на текущий момент, Но ну, я просто предпочитаю какую-то вот, ну, статистику, да, да какую-то... Можно просчитать. По поводу безработицы я могу сказать только одно. До сих пор не хватает, как бы не ругали профессию бухгалтера, не хватает профинансированного бухгалтеров, это не безработица, это лихман. Хватка... безработица. Да, по структурной безработице не хватает профессионалов, очень сильная. То есть как мы говорили у юристов их тоже не хватает, но это отдельный момент. По каким-то рабочим профессиям. Ну, самом деле очень многие вещи забыли, мы очень многие вещи закрыли с представлением того же правительства. Сейчас мы очень многие вещи возрождаем, поэтому очень тяжело возрождать, и молодежь порой не хочет идти в те профессии, которые были 15-20 лет назад, идти. И Помните, в наши времена ПТУ и колледжи не возвращается туда молодежь, то есть оно выбирает другую траекторию развития. Нам и всем на труда нужен человек с высшим образованием, опытом работы, знанием английского языка, умением владеть прекрасным компьютером и водить машину, желательно свою собственную. <смех> на что мне, ребята, отвечают, если у меня это все есть, зачем устраиваться на работу? То есть, как бы, вот этот момент тоже присутствует. И э, есть момент, что без работницы пенсионеров – это должна быть все равно определенная программа, по людям, которые пересекают определенный возраст. Она чтобы... уже есть, я сейчас не расскажу. Чтобы люди были готовы к смене деятельности в связи с возрастом. И не обязательно входить в программу и обязательно знать компьютер. А может быть, мы должны так воспитывать людей, что они после 40 что-то должны открыть себе новое. И научиться рисовать и продавать картины. Выйти из-за одной зоны комфорта и быстро не в другую. Да, если удастся. Да, конечно, понятно. Да, мне все-таки так просто поражают оптимизм или гумерум. Прекрасно. Но ну, все-таки, наверное, вы путаете в конце концов э, право с обязанностью да, работать. Потому что ну, право у человека, вышедшего на пенсию, никто не забирает, что он может дальше работать. А речь идет о том, что сейчас его обязан работать. Именно ну, мы с вами об этом говорим. Да? Не, ну, смотрите, вот, я просто ремаркую на это выступление. Да, в той же боне, которая нам приводит. Только только, а теперь, да, да, да, что да, мне ну, на шестом ну, десятке больше оптимизма, да, чем да, его возраст. Ну, смотрите, Знаете, в той же Японии, которая нам приводит пример, да. у них э, человек может выйти на пенсию с 60 до 70 лет промежуток, он может э, выбрать, 40, 40, да. 40, 40, 40. Да. конечно, от этого будет зависеть размер пенсии, да. но нам э, что ставят, какую планку э, при такой продолжительности жизни, совершенно другую, поэтому это просто, ну, а ну, да. знаете, так нельзя, не смешивайте право с обязанностью, а теперь вот по рынку труда. Да? Ну, на самом деле, сейчас, вы знаете, в связи с этой реформой пошли разговоры, как будут защищать у нас пожилых людей, чтобы их не увольняли, будет программа защиты. Значит, будет государство внимательно следить, Минтруд и так далее. Да? Но вот давайте а, а сейчас рассмотрим слова и действия Минтруда. А действия такие, если не знаю, кто видел, не видел новости, которые опубликовали, что Министерство Труда сейчас рассматривает инициативу внесения в Трудовой Кодекс новой статьи утрата, а, увольнения по утрате доверия. То есть, понимаете, у нас никто не будет. Они не скажут, ты уволен, то, что ты, ты, он будет уволен по утрате доверия. То есть, извини, но мы тебе больше не доверяем. Вот так и будет сформирована эта возрастная безработица. Это прямо и, связано да. с проблемой деменции. Ему скажут, ты не помнишь, что я вчера тебя просил. Просто почему-то у нас Елена, я при всем уважении, я поражен. Вы ходите вокруг да около очень аккуратно. Но вы не сказали, что всегда на рынке труда у нас сейчас идет запрос на молодых. И что будет делать? У нас даже предпенсионный возраст сейчас не, ходит, не может найти работу. А, а вы говорите о том, что вот у нас будет все востребовано, значит люди, которые продлят пенсионный возраст, у них хотя бы право сейчас есть работать или не работать, а их право не работать лишает. А я с вами соглашусь. А я с вами соглашусь. А, другое дело, что несмотря на это, все равно... Пробиваются. Я не могу сказать, что это ну, ситуация без да. исключений. да. Однако, к сожалению, вынуждена с вами согласиться. Запрос идет на молодых, хотя нельзя по законодательству писать ни возраст, да. ни пол. Это идет дискриминация. И мы говорим о том, что, конечно, это идет очень косвенно. Указывают о том, что требуется мобильный персонал. Да, указывается о том, что команда молодая, такого возраста, нам нужна спайка с корпоративным менеджментом и так далее. Мы стараемся обходить это. Неллия вот. а, Гумеровна сказала о том, что а, сейчас мы потеряли школы рабочих. А, а вы знаете, у нас полностью вымыта инжиниринговая школа. Да, я тоже. Это да. а, просто мы а, все-таки рабочие, Эта квалификация крайне важная, но инжиниринг это то, что над нами, простите, крыши, под нами дороги и мы будем, это то, что движет, это машины и, конечно, это... Я бы хотела еще mm -hmm. запомнить, я увидела, слышала, проциональное зерно а, по поводу привели Японии И когда-то был момент, когда в России тоже обсуждали этот момент, когда человек не выходит на пенсию в 55-60, и ему увеличивается э, потом пенсия, если он не получает 50. ее э, в процессе работы. Я думаю, что людям вот депутатского корпуса, уж коли у нас такие вещи произошли, надо ставить этот вопрос о том, чтобы... Э, был какой-то увеличивающий коэффициент, особенно у людей, которые работают на пенсиях, которые, ну, э, примется реформа, как бы то ни было. Человек 50 57, он дальше работает, чтобы вот этот коэффициент. Вот это очень все интересно, но вы знаете, дорогие гумировки, извините, если я вас перебил, вот финансово-экономический блок нашего правительства это очень оригинально мыслящие люди на самом деле. Я слежу немножко да, вот, за, за, за этими процессами, да, вот подготовки этого законопроекта какого вносили мы с Олегом Морозовым, с Олегом Викторовичем, конечно, Морозовым подискутировали даже на эту тему недавно, тут, мягко говоря. Они ведь что предлагают? Они не предлагают вариант, который вы говорите, что если ты там работаешь, у тебя будет повышающий коэффициент. Но среди предложений, которые, скорее всего, во втором чтении с большой долей вероятности будут приняты, есть одно такое, что... Эх, ладно, давайте мы запишем, что вы... Ну, хотите в 60, ну, уходите в 60, ну, вот на такую пенсию. А если в 63, то вот на такую. А если в 60... Понимаете, что? Да, то есть да. они пытаются стимулировать в другую сторону. Если ты, паразит, хочешь в 60, ну, так и быть. Иди. Но будешь получать 12 рублей, как колхозник в Советском Союзе, пенсию. Понимаете? Я это называю оригинальность мышления. Хотя логика при желании здесь вообще просматривается. Я, сейчас вот мы уже, наверное, будем заканчивать. Мы работаем достаточно долго, почти полтора часа, как и обещали. И, знаете, что вот в этой ситуации, вот, я правильно заметил, что, конечно, нужно для того, чтобы ответить на вопрос... Не столкнемся ли мы с новой безработицей да, при продлении выхода. Нужно, конечно, серьезное научное исследование. Но, тем не менее, я думаю, на вскидку вот присутствующий кто-то может сказать. Ну, понятно, что вот про инжиниринг было сказано, про рабочие специальности. опасения, что вот если сейчас пенсионеры те, или те, кто в предпенсионном возрасте уйдут, как бы эти не попадали наши домики карточные, да, что некому будет грубо говоря, трамвай водить, там, ну и так далее, условно, там, настройки работать. Хотя, если мы посмотрим вокруг, мы же увидим, что на стройках работают 18-20-летние, не обязательно жить кстати, сплошь и рядом наши люди, Вот местные работают, на заводах кто-то работает. Это феномен такой общества, когда все вроде бы, вот по всем оценкам, все катится чуть ли не в тартарары, а все существует, понимаете, все как-то движется. Не знаю. Ну, я думаю, вот то, что касается прогноза по безработице, это, может быть, тема второго круглого стола. Это надо нам, демографами, просто посмотреть и даже просто просчитать то, что вот... То, что в состоянии заместить, какие какие пройдут замещения, но как бы нам нужно время, и мы можем к этой теме вернуться и посмотреть вообще, ну, примерные прогнозы ожидаемого рынка труда для тех... Кому сегодня 20, кому сегодня 40 и кому сегодня 55 лет. Я думаю, что Илья будет очень благодарен, потому что вот он вчера заявил... Бог, чтобы нас послушал. ...что 5 миллиардов уже зарезервировано в федеральном бюджете на программу переобучения вот, лиц пожилого возраста, предпенсионного. Но ни слова, никто не обмолвился, а откуда взялась сумма 5 миллиардов, а допустим не 15. И никто не сказал, кто существует. будет учить. Да, кто будет то учить. школа экономики, скорее всего. То есть, на самом деле, Агу, ну, да, да, да, ваш заклятый друг Кузьминов. Да, я думаю, что будут определенные стать. учебные заведения центра. Ну, конечно, лицензированные будет. Да. Конечно. конечно, отберут, всем вам не дадут. А то вы сейчас вот начнете учить всех подряд, это никуда не годится. Да. да, я думаю, что, так сказать, разговор надо сейчас приводить в следующую плоскость, что да, решение принято, но дай Бог, чтобы оно оказалось не фатальным не совсем фатальным, вот, но что можно, так сказать, сделать сейчас конкретно для себя, для ВУЗа, в этой ситуации. И вот первый момент – это переквалификация. Ну, то есть не переквалификация, а получение денег, грубо говоря, на переквалификацию, э, так сказать, людей предпенсионного возраста. 5 миллиардов – это, кстати, очень небольшая цифра, потому что тут сразу же в уме можно просчитать. Если один, если откладывается выход на пенсию 1 миллиона 200 тысяч человек, то… На каждого 3000 тысячи, если я не ошибаюсь. Вот на три тысячи. Вот так подразумевается, что не всех. Переводчики. Ну, на да, да, да. Дадутся в их пять тысяч на переквалификацию одного человека. Ну, в общем, может быть. Ну, тут действительно надо подумать. А стоит ли, допустим, вузу каким-то за, за, за, биться за долю подобной суммы? Вот. Конечно, выше может это все осилить и в одиночку, но дело в том, что пенсионеры-то они децентр... разбросаны по всей стране, децентрализованы. Насок подряд возьмут. Ну, ну, надеемся. Вот это первый момент. Второй момент, который, в общем, тоже уже здесь всплыл в обсуждении, это получить деньги, получить гранты на исследование без капутицы. Ну, кому война, кому мать отдала. А третий момент, я думаю, он непосредственно на ВУЗов касается, ну, я думаю, что можно так или иначе получить результат такой, что да, вот наша, так сказать, молодежь, молодежи угрожает безработица. Что делать в том случае, если действительно, так сказать, какой-то части молодежи угрожает безработица?» В результате можно... продления пенсионного да, возраста. Да, да, в результате того, что рабочие места, они, во-первых, так быстро не создаются, а имеющиеся будут заняты теми людьми, как, у которых повышен пенсионный возраст. Э, ну, в общем, мы можем вспомнить, что в советские времена, например, студенты, почему не было, допустим, боль такого большого давления на рынок труда со стороны молодежи, а студенты не работали? Им было запрещено... Им было, им было запрещено да, работать да, да, да. По только там, на пятом курсе, где-то там сторожем или так далее. Нет, я вам даже скажу, им было разрешено работать только на производственной практике, на которую они уходили по учебному плану. На пятом, только на четвертом, да. Ну, так или иначе, вот вы подтвердите. И, и мне не было разрешено работать. Да. А это было не случайно, я думаю, это было сделано именно для того, чтобы студент не давил, наверное, труда, ну и, конечно, учился бы. Что можно сделать в этой ситуации? Просить о увеличении бюджетного приема. Вот, того Я не знаю, того же Топилина или нового министра науки и образования. По крайней мере, ну, не важно, что демографическая яма, важно, что, ну, извините, что в политике не обойдешься без некоторой доли макивилизма. Важно, что повод есть, и некоторая угроза молодежной безработицы, реально или мнимая, существует, и вузам здесь надо... Не, не надо упускать свой шанс. Ход вот, <просу> ваших мыслей наверняка понравится как ректору КНИТУ, так и ректору КФУ. Очень сильно. <просу> это это <просу> уже вы переводите <выберевается просу> разговор. Самое главное, чтобы КНИТУ просил на свои инженерные специальности. <просу> Понятно, а, да. А не на чужие, да? Там достаточно. Все. Я надумаю о том, Большая, давайте мы все-таки не будем в этот в такой узкокорпоративный Споры. коридорчик да, заводить наше обсуждение, Но, тем не менее, мы завершаем. Если есть у кого-то специальное, очень коротко да, для резюме, давайте вот как мы вы... Мы с ней вместе вы... сразу скажем. Скажите с сразу. сразу я. я думаю, что мы вот уже обсудили... И мы предлагаем, может быть, через месяц, через два, именно по вопросам безработицы у молодежи, как это повлияет на молодежь, это пенсионная реформа. Она ведь бьет э, не только на взрослых, она же на молодых тоже. Окей, okay. наверное, uh, я обеими руками за вопрос. Вы будете готовы через два месяца к такому разговору? Да, okay. Okay. мы будем. Ну, я лично ничего хорошего не жду, даже вот с учетом поступивших предложений от нашего правительства, просто по одной простой причине, потому что вот я послушал сейчас выступления, которые вчера были и которые транслировали наши депутаты Госдумы из Татарстана, которые выступает. Вот. Смотрите, у них всегда решается со знаком минус. Да? Они нам сказали, что надо исполнить конвенцию Международной организации труда, чтобы пенсия была не ниже 40% от зарплаты. Да, да. Да, и, из, и они предложили вариант. Как исполниться? Давайте отодвинем пенсионный возраст. Другое у них, знаете, какое предложение может быть, по моему мнению? Они скажут, давайте зарплату понизим, тоже же исполним. То есть это абсолютно э, ну, всегда вот формальный Пенсионный подход. фонд от зарплаты отчисления. А, а, всегда роста. у а них а, ну, подход со знаком минус. Поэтому я жду только а, дальше от них негативные сюрпризы, вот, да. к сожалению. А единственный шаг бороться против этой реформы, она не нужна. То есть И этот преодолеть пенсионный дефолт нужно со сменой команды правительства. Чтобы новая команда нашла новые деньги, на... Ничего не сделано. Как, как сказал Брехт в продолжении, что, ну, если правительство, сказать, если пусть правительство выберет тогда другой народ. Да, ну, да. Да, да. Так сказать, народ не оправдал, доверие правительству, значит, придется правительство выбирать другой народ. Или обычная демократическая процедуры. Он же, так сказать, это перевернутая луна. Понятно. Проголосую за политическую вариативность. Вот. Но проговорили о том, что это заявление единороссов приведет вот к такому. Поэтому хочется мне, чтобы была политическая вариативность вообще. Вот. Ну и, конечно, при том уровне пенсии, который у нас у пенсионеров, при том уровне жизни, при том отношении государства к пенсионерам, отсутствие поддержки. Наверное, хочется сказать, что рано нам, да, отсутствие зрелости населения а в том, чтобы самостоятельно распоряжаться пенсионными какими-то накоплениями все-таки. Не вижу готовность нашего социума перейти к таким радикальным изменениям, при том, что я представляю рынок труда. Меня не пугает безработица молодых, я не верю в нее, не верю, как Станиславский, пугает меня старость наших стариков. Вот, нашу молодость <смех> в 50-60 лет, мне кажется, это уже проще воспринимается. Вот. Будем смотреть позитивно на мир, может быть, что-то произойдет более гармоничное с этой реформой. Вариант японский тоже, кстати, компромиссный и даже лучше, чем то, что предлагается. Вот. Но... Поэтому останемся тут... там... здесь, да? <смех> экономика Экономику у них, Спасибо, спасибо всем огромное. Примечательно, что мы уже на финише дискуссии один за другим стали обращаться к именам великих. Прозвучал Брехт, прозвучал, вы на кого-то сейчас со А даже Это так, да-да-да, к вопросу о потере работы по утрате доверия. Я э, позволю себе тоже сослаться на да, одного великого, он может быть не очень великий, он великий для детей. Э, если кто помнит, вот такая знаменитая фраза, она ходит, а автору уже мало кто помнит, что в России надо жить долго. Сказал я, я сам недавно об этом узнал, он заинтересовался, думаю, тут, ну у всех на слуху, тем более пенсионная реформа. Ну, это же прям, вот, прям надо над законом повесить, в России надо жить долго. Так да это Корней Иван Чуковский оказывается сказал. Нашу, Наза, помню. И вот он-то это сказал по совсем другому поводу. Он там беседовал с юной литератор и сказал, что вот я там начинал публиковаться, я был самым юным. И до сих пор публикуюсь, и только сейчас вроде ко мне что-то приходит. какой-то. В России надо бы дожить долго. Но сказал так что я говорю, он ну, прям с ювелирной точностью фраза ложится на сегодняшнюю действительность. Но я не к тому, чтобы лишний раз там еще там, подколоть правительство, ничего. Я немножко о другом хочу сказать, чтобы добавить оптимизма. В принципе, у нас и пессимистическая точка зрения была высказана, и более-менее оптимистическая. Я хочу добавить последний. Что имеется в виду, когда говорят, что в России надо жить долго? Что никогда не знаешь, где шах, где подешах. Вот те, кто сейчас переживает по поводу того, что ой, что будет там через 5, через 8 лет, вот мы там будем, у вас подоспеет возраст. Я просто хочу сказать им, товарищи, ребята, да через 8 лет, кто в состоянии сказать, что в России будет через 8 лет? Будет ли вообще эта пенсионная реформа, вот то, о чем мы сейчас говорим, то, что называют пенсионной реформой, да с вероятностью, по процентов 80 уже и не будет к тому времени. Будет такая-то новая. И мы снова соберемся и обсудим. Спасибо всем большое, что пришли, за то, что пришли, за внимание, за внимание телезрителям отдельное спасибо. Это был дискуссионный клуб Казанского федерального университета. Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. До новых встреч.